Мексиканская команда. Или кто это вообще? Это вообще, наверное, чей волонтеры там. Россия! Россия! Россия! Россия! Россия! Россия! Россия! Россия! Вот как поддерживают нацию. Товарищи Амигас. Вот. Мы бразильцев будем поддерживать? Германия уже уехала, так что... Он на паулакаре в по купе, в Пару кадров впечатлить. Давай, что, что ты там все шаришься? Ну, вот,